Передняя поверхность бедра, сразу предупреждаю, достаточно болезненная. Поработать надо будет с трех сторон. С наружной, центральной и внутренней. Устанавливаем свои бобки на пол и ролик устанавливаем на середину бедра. Также можете поделить на нижнюю и верхнюю часть. То есть ролик ставим чуть выше колена, само колено и коленную чашку не катаем. А Вторая нога, она либо расположена на колени, если сильно больно, если хотите увеличить давление, то необходимо просто вторую ногу выпрямить рядом, и она будет просто как стабилизатор ваш. Вот и все. И делаем движение вперед-назад. При этом нижняя нога, она должна также пальцами скользить по полу. Вот это вот движение мы сделаем чуть позже. Поэтому прокатываем сначала центральную часть. Это проекция прямой мышцы бедра, широкой мышцы промежуточной бедра. То есть ластус интермедиус, она так хитро называется. Потом меняем позицию больше на латеральную поверхность бедра и делаем то же самое прокатывающее движение. И катаем этот участок мышцы. Движения короткие, небольшие. Откатали нижнюю треть, переходим на верхнюю. Здесь принцип точно такой же. И здесь будет дополнительный момент. То есть находим самую болезненную точку, и чтобы ее усиленно проработать, можно сделать следующее движение. Мы остаемся на этой точке и делаем сгибание в колене и разгибание. Движение должны быть плавные, медленные, без резких каких-то прыжков, но в то же время максимально амплитудные.